всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас будет необычный крутой проект проект называется реликтум pro это у нас блокчейн 5 последнего поколения я конечно с проектом уже успел ознакомиться довольно таки даже глубоко ознакомиться с проектом но все равно это просто нечто это у нас получается будет наверно самая топовая самая крутая разработка за последнее время которое я вообще видел в общем это у нас самый быстрый Самый надежный блокчейн У которого есть защита вплоть от Квантовых компьютеров Хотя таких имеется во всем мире кажется, Не более двух или трех Но тем не менее защита имеется Даже от такой мощной системы В общем ребята Что у нас здесь имеется Сейчас мы это все рассмотрим Что говорят о проекте Будем вникать, разбирать Также с вашей помощью Разберем то что вы напишите В комментариях, ваши вопросы и разберемся потом более детально еще раз в общем она нас пишут, получается forbes yahoo финанс блокконами довольно таки серьезные шаги сделал проект на своем пути к реализации в общем у нас тут получается и многоуровневые мастерноды и уникальный блокчейн все это у нас работает взаимодействует между собой и опять же как обещают, ни один квантовый компьютер взломать эту систему не сможет. Хотя, опять же, в мире таких несколько точно имеется. Но и даже им это будет не под силу. В общем, что у нас здесь интересного? Это у нас собственный, получается, собственной разработки блокчейн. Сейчас мы об этом посмотрим, насколько он быстрее остальных монет. В чем его преимущество. И как это будет полностью все работать. И продвигаться вперед Давайте сразу же посмотрим на команду Сейчас это в наше время немаловажно Так как вокруг очень много скама И многие либо не показывают своих лиц Либо прячутся под другими лицами Здесь же команда свою Скажем так Историю не скрывает Кто чем занимался Люди не боятся Скажем так Работать И продвигать свой проект Что это немаловажно Полностью мы можем лицезреть всю команду, то есть основатели, да, очень известные там люди, которые занимаются разработками, более чем 20 специалистов имеется в штабе, то есть ребята, конечно же, молодцы. По дорожной карте вкратце это создание концепции блокчейна, скажем так, последнего поколения, следующее это было написание белой бумаги, проведение пресейла в июне 2019 года. Потом создание альфа-версии продукта. А, также это все будет на Android и на iOS приложение. Такие можно будет с телефона все заходить, контролировать, использовать. Как видите, говорят, красиво прикоснитесь к будущему. Создаем здесь аккаунт. Я вам об этом чуть позже покажу как это все работает. Здесь чат поддержка 24 на 7. Здесь люди очень серьезно взялись за собственную разработку и очень скажем так хорошо себя позиционируют. своя технология коммуникаций собственная сеть виртуальных каналов связи hypernet я думаю многие уже знают что такое hypernet ну кому будет интересно вы можете ознакомиться сами более детально так как и здесь о проекте на самом деле рассказывать наверное минимум часа на 3 на четыре и я думаю не каждый сможет просто за такое время усидеть за компьютером и полностью ознакомиться с проектом. Как вы видите, новейшая архитектура блока. Первая генерация Bitcoin, вторая Ethereum, EOS и CiliPro. Конечно же, Relictum Pro это у нас пятая генерация. Как по мне, это я не знаю, какие должны быть головы, чтобы это все реализовать и придумать. Ну, как мы простые ребята, мы в этом, и думаю, конечно, есть среди нас технари, которые могут в этом хорошо разбираться. Ну честно говоря, простыми словами можно просто даже сдуреть, как это все вообще работает. И получается 3D модель, можно все посмотреть, как это все настроено. Как вы видите, биткоин, размер блока и количество транзакций в секунду. То есть, если сравнить с Relictum Pro, размер блока 120 байт. И от полусекунды до одной секунды может быть пройти миллион транзакций. То есть, вирту виртуальные ноды, полная децентрализация. Проект независим ни от кого. И самое главное то, что когда проект будет работать, никакая ни инфляция, ни на что никакие внешние факторы и политика не может повлиять на данный проект. То есть он полностью децентрализован и работает, скажем так, по сравнению с другими проектами намного лучше, так как это последняя пятая генерация. Показывает у нас тут небольшой график количество транзакций опять же скорость заполнения ноды и все у нас на высшем уровне а именно потому что у нас пятая генерация идет полностью расписывается что такое хипернет э, э, я не знаю то есть 100 тысяч миллион тысяч транзакций это я вообще даже не могу понять как это все работает на самом деле потому что это очень реально быстро полностью все защищено и, как я говорил ранее даже устойчивые, скажем так, от квантового компьютера. Принцип смены царя и генералов, что самое интересное, это у нас до, у нас получаются ноды, которые меняются, а, регенерируются в системе каждые полсекунды. То есть, если почитать внимательно, конечно, это запутано на самом деле есть нода, не называется генералы, царем, может быть любая нода. При этом царь не знает, что он царь. Но царь в следующую генерацию, после генерации, уже не может быть ни царем, ни генералом. Как и генерал, в свою очередь, не может быть генералом два раза подряд. То есть это постоянно из одного в другого перетекает, меняется. И, честно говоря, для меня это вообще аж что-то с чем-то. Это настолько все круто. То есть сложно вникнуть и понять, Я даже не представляю, насколько там гениальные разработчики, которые... Все это смогли создать и прописать. И до сих пор над этим всем работает, развивают. То есть здесь просто очень крутая, наверное, за последнее время, где вил команда, которая смогла реализовать данный проект и реализовывает его дальше. Мастер-нода. Лайт-нода у нас есть. Приват-нода. Облачная-нода. Слип-нода. Здесь изучать, изучать, внедряться и внедряться. Ну, что для нас самое интересное Если сильно, прям уж Не вникать, насколько это все Жестко у нас получается, как бы это не звучало Опять же жестко Мне нравится то, что Проект реально достойный Пятая генерация, на которую, я думаю, придут Очень много Топовых инвесторов Очень крутые, поддерживают Скажем так, издания Такие как Forbes Yahoo Finance Значит, этот проект стоит чтобы можно было на него обратить внимание и инвестировать в данный проект. Вот мы заходим создаем аккаунт, у меня есть аккаунт и всегда можно будет прикупить монеток, так как сейчас текущая цена за один токен примерно пол цента, пресейл продлится еще 115 дней, я думаю Желающих прикупить данный токен Будет очень-очень много Тем более, что цена небольшая То есть можно даже просто-напросто поставить Там 200 долларов И купить себе там 44 тысячи токенов Или там купить себе 100 тысяч токенов там, Не знаю, я лично инвестирую сюда Как минимум, наверное, долларов 500 Чтобы у меня просто они лежали да, Пускай там э -э, кто-то не захочет заниматься потом в будущем торговля. Я чисто ради того, чтобы проект развивался, считаю, что можно инвестировать в данный проект деньги, потому что после пятой генерации за этим будущее. Я больше чем уверен, что это будет просто вообще топовый проект этого года, и он себя покажет с лучшей стороны. Также там есть будут реферальные системы. Я все ссылки, опять же, оставлю в описании. Также хотел еще добавить немаловажную новость о том, что если купить токенов хотя бы минимум на 1 доллар, вы уже получаете сразу же доступ к мобильному приложению. На данный момент это сейчас на Android получается. И небольшая инсайдерская новость. То, что через неделю будет доступна также версия для Windows. Это будет очень-очень круто. Так что... Ребята, даже если купить на 1 доллар токенов, вы уже будете, скажем так, в проекте, вы уже будете понимать, что к чему да как. Еще очень приятный такой бонус, то что работает баунти компания, и на баунти компании вы можете также заработать себе токенов. А у нас, как вы видите, жирный такой баунти проходит размером на 337 тысяч долларов. Если вы выполнить у вас там есть социальные сети, там Twitter, Telegram, либо там еще что-либо Facebook, вы можете выполнить определенные условия и за свою проделанную работу получить токены. А в дальнейшем эти токены превратятся в доллары, которые вы можете, как вы сами понимаете, снять, потратить, либо же захолдить, засейвить свои токены и ждать лучшей цены. Это очень хорошая новость. Для тех, кто, допустим, хочет через свои социальные сети немного еще заработать, помимо того, как купить токенов, на этом можно, в принципе, неплохо так поднять денег. В общем, ребята, пишите свои вопросы в комментариях, поддержите видео лайком. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.